Приветствую всех из Финляндии. Я в этом году должен был поехать на Fest, И я планировал эту поездку аж с нового года. Как, что, чего, какие темы для разговора будут. Я должен был участвовать там как спикер э, с какой-нибудь темой. Поэтому было это интересно. Я очень хотел поехать. Но, к сожалению, ребята, Россия не выдает визы для туристов. Я не могу получить визу для того, чтобы поехать в Россию. Соответственно, в этом году я пропускаю, к большому сожалению моему, я пропускаю этот фестиваль. Но в следующем я все-таки уже сейчас, еще пока фестиваль второй не начался, я уже планирую поехать на третий. Поэтому кто сомневается, ехать или не ехать, или кто-то не знает, что есть такие мероприятия то это мероприятие проходит под Москвой. Все ссылочки я оставлю в описании, на контакты и так далее. Вы сможете посмотреть, связаться. Есть видеоролик, тоже оставлю ссылочку в описании, на прошлогоднее мероприятие. Это прекрасная возможность для людей познакомиться, получить новые знакомства, новые связи, поделиться информацией, получить новую информацию, что-то для себя подчеркнуть новое. То есть это... Движение. Это, это очень здорово на самом деле, когда люди встречаются, общаются, едут люди с разных регионов и очень издалека. И это очень интересно, здорово. Я очень сожалею, что все же я не могу поехать. Но э, в качестве, скажем так, бонуса, да, мы с организаторами, если у них получится сделать э, хорошее соединение по интернету, связи и так далее, то сделаем якобы... Что-то подобное на стрим. У меня нет никакого опыта проведения стримов, поэтому если у кого-то есть там, технические возможности и так далее, подсказать, как это делать и так далее, проконсультировать, то, пожалуйста, ради бога. Мы планируем сделать таким образом, что в какой-то момент времени будет прямое включение. Я буду здесь в Финляндии, конечно же, находиться. Я специально для этого выберу время и приеду домой, чтобы смог я ответить на ваши вопросы, которые вы можете задать. И это будет все в прямом эфире. Это единственное, что я могу каким образом поучаствовать. И мне очень этого хочется, ребята. Я вас всех приглашаю. Едьте, не пожалеете. Это будут незабываемые впечатления, я так думаю. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.